В жизни каждого видеоблогера случаются эти ситуации, когда, к сожалению, большинство тем для видосов приходится высасывать практически из пальца. Кто-то снимает очередные слухи про Samsung Galaxy S8, кто-то очередные способы по скачиванию платных приложений на ваш iPhone и iPad бесплатно. Ну а я че? А я вот недавно заимел себе наушники Lightning AirPods Edition, назовем их так, и то ли я что то проморгал, то ли не уследил, но, короче, я не на нашел на ютубе более-менее нормального, адекватного видеоролика, где сравнивались бы обычные AirPods и Lightning версия. И, собственно, чё? Сегодня мы с вами поговорим о том, какие же из двух версий AirPods лучше – обычная или Lightning. Поехали! Пользовался я данной гарнитуркой на протяжении плюс-минус недели и скажу сразу, что изменения в звучании действительно есть, причем меломаны заметят их сразу же. Что самое странное и необычное, большинство техноресурсов отмечало, что вроде как ничего сверхъестественного в этих самых наушниках нет. Как бы не так. Я как человек, у которого постоянно в ушах находятся какие-либо музыкальные треки, с полной ответственностью могу заявить, что звук в Lightning EarPods намного чище, громче, качественнее и даже есть следы, почему-то хотел сказать кокаина, но нет, следы басов и то здесь прослеживаются. И вот знаете, прям по красоте, серьезно а вот чё! И, кстати, через букву О правильно говорить, все-таки объективный тест и сравнение звучания этих самых наушников записать не получилось, но оно и понятно, поскольку, ну, как, как, как вы вот про прослушаете, как эти великолепные наушники звучат? Для одних новинка будет звучать так же, для других хуже, но для третьих... Вообще как-то, ну знаете, ну типа есть музыка и есть, ну и типа никаких изменений здесь, ну как-то не такое. Обе версии гарнитуры, что обычное, что с проводом Lightning, находятся в одинаковых ценовых диапазонах или категориях. Около двух с половиной тысяч рублей. Ключевым недостатком новой версии наушников является отсутствие некой мобильности или универсальности, ибо эти самые наушнички просто так в любой Android смартфон или тот же MacBook от Apple, вот так вот, но ну, таким простым способом не воткнешь. Однако, если быть реалистом, то пользователи iPhone 7 и iPhone 7 Plus Вполне неплохо так живут себе без разъема под обычные стандартные наушники 3,5 мм. Поэтому здесь у нас с вами похожая история. Я вот, например, слушаю музло исключительно через свой iPhone Seкинг, редко это бывает через iPad и почти никогда через MacBook. Если в ближайшее время вы желаете приобрести нормальные наушники, у которых практически нет недостатков, то, положа руку, знаете, на сердце. Хотя я знаю, что на самом деле оно ниже, но сейчас на самом деле это не так важно. Я бы на вашем месте приобрел именно Lightning версию AirPods, так как еще раз повторю, что звук у них намного качественнее, громче, четче, чище. Ну, и все вот такие вот хорошие прилагательные сюда можно впихивать до бесконечности. Ссылочку на эти самые наушники я оставил в описании под этим роликом. Ну, мало ли, вы посмотрели мое видео, сразу же закрыли его, и вот прям вот понимаете, что хотите качественную гарнитуру. Так вот, переходите по ссылке, покупайте, заказывайте и слушайте музыку в свое удовольствие. Вы смотрели видео проекта Apple Finder, я его ведущий Артем, до скорого, пока!